Всем привет, дорогие друзья. В общем-то, хочу поговорить с вами на такую тему, которая не даст спокойствия ни мастерам, ни заказчикам. Недавно мне попался один такой случай. Я поехал там к заказчику замерять как бы кухню. Там, и мне попался попался такой набор мебели, о котором заказчик этот оглашался не очень в хорошую сторону я присмотрелся к этой мебели хорошенько и я тогда понял что там с ней не так вот посмотрите как она выглядит да чтобы вы понимали что дальше о чем будет идти речь Итак, друзья привез я из киева вот такой комодик в общем-то тоже предисловие по поводу вот этого заказчика, где-то полтора года назад он ко мне приехал, ну и в принципе с ним пообщались мы, он хотел заказать у меня данные работы с резьбой по дереву и в принципе что он сказал, что я согласен на вашу цену, но не согласен долго ждать. И хотел, конечно, с дуба, ну, с дуба я ему сказал, что это будет дорого, давайте там с клена, да, и как бы на клен согласны были, там, они как бы, ну, все-таки что-то им, ну, не захотелось у меня это заказывать, и они решили заказать там у какого-то мастера, который был там у них поблизости. Вот, соответственно конечно они говорят что их подтолкнул как бы знакомый но все таки мне кажется что их подтолкнул незнакомая просто нетерпеливость да, и возможно какая то низкая цена этот комод по стоимости обошелся им 20 тысяч гривен да? якобы этот мастер по длине получается 90 комод да, ну, по ширине, глубиной где-то э, 40 и, как говорится, высотой где-то, ну, тоже 90 вот, якобы мастер сделал это из дуба и как бы ручная работа вот, резьба по дереву, это ручная работа, ну, такие мастера, как я, прекрасно понимают, что это не ручная работа что это чипы, вот прекрасно посмотрите поближе, да вот вот эти вот ножки, они красиво смотрятся, да, вот, смотрите. Да, вот как бы и красиво смотрится, но когда вот присмотрится, вот вам уже вот такой результат. Здесь это боковинка, да, которая должна оформляться не щитком, а делаться как бы фасадом, да, ну, чтобы это не корабль, ну не лопала и не выгибала вот давайте вот в таком положении посмотрите вот это выгнутая веснушая уже как говорится ну и самое главное я так понял это он ее украсил в сборке и вот давайте посмотрим если вы посмотрите видите такая зеленая древесина вот давайте я возьму резцом и срублю именно это все равно выбрасывать нужно вот вам вот такая древесина данного характера. Но я думаю, что уже некоторые ребята поняли, что это акация. Вот, я думаю, что это акация. Это не дуб. А вот ясень. И это ясень. Человек пообещал сделать заказчику из дуба. Вот, чтобы вы прекрасно понимали, из дуба пообещал сделать изделие. То же самое и с этой половинкой видите вот такой дугой это все сделано вот тоже она трещины дает ну здесь как бы ясень какой-то ну в принципе что я хочу сказать что и столешница вот верхняя часть ее выгнула и получается что ее просто рвет коробит и тому подобное вот соответственно вот в данных деталях вот такие Саморезы неутопленные, да, там еще множество таких тумбочек, да, которые просто, ну, ужасают своим видом, как можно было так сделать. И самое главное, что когда человек, человеку привез он тумбочку тоже большой по телевизору. В одной из шуфлят не было дна просто. Они говорят, это так надо. Ну, и говорю, наверное, так надо для вентиляции. Еще человек обманул, что это ручная работа. Ну, все мы прекрасно видим, что это ЧПУ обычная. Вот посмотрите. Ну, это ЧПУшная работа, которая просто прибита молотком. Вот, где-то я еще когда разбирал, я видел, что гвоздями прибито, и оно лопнуло. Вот даже можно присмотреться. Вот видно, гвоздь прибит, даже и шляпка не очень сильно утопленная. Возможно, было утуплено, то нам бухло. Ну, что-то в этом роде. Но ну, это на три гвоздя. Даже вот здесь, если посмотреть, вот есть от гвоздей места которые забивались, ну и видно, что вот эта даже ЧПУшная работа, она просто не вышлифована, так накрасили это все и пробуешь руками, оно все шершавое, ну, в принципе, я говорю, что не очень оно вида качества ноль, если разобраться, вот Фанера, то, что с фанеры сделано, это хорошо, но, как бы, тоже, если уже открывать фанеру, я думаю, можно было бы легенькой красочкой пробежаться. Вот, и, конечно, я, когда делаю шуфляды, да, я делаю здесь вровень, не знаю, почему так такое решение, вот, я, ну, не знаю. И вот, когда вот воздем забивал, видно, вот, Трещина, он ее так и покрасил, даже не пытался ни заклеить, ни зашпаклевать, так он и покрасил. И шляпка гвоздя, вот она и выглядывает. Вот. Так что, вот то, что есть. И это, этой мебели, в общем-то, пользуется заказчик 7 месяцев. Вот видите, вот такая трещина, впадина. Соответственно, если вот так присмотреться, как бы так сказать, чтобы свет не загораживать, плохо видно. Вот, белый цвет плохо видно снимать камера. Ну, видно, что вот здесь сучки зашпаклеванные, вот, возможно, вот видно. И такие впадины, которые вот как вот это, и вот вот это. Они просто видны, как говорится, невооруженным глазом, вот, и видно, вот на столешнице видны, видны такие глубокие трещины есть, вот сучук виден, в общем-то видно даже покраска с потеками, вот, я не знаю, чем даже он красил. Но я сказал, что я полностью вот это все выброшу, оставлю как бы ножки, ну, фасады оставлю с ящиками, столешницу, в общем-то, попробую исправить, перестругаю, перешрифую. Ну, что-нибудь попробую это сделать, я, конечно, покажу видеоролик об этом, но, конечно, здесь работы хватит. Но я думаю, что вы увидели вот этот эксклюзивчик, да, вот такого эксклюзива полно там в этом доме. Этот заказчик просил меня попробовать переделать один, если будет получаться, он будет потихоньку подвозить там по времени возможности, как говорится, как бы, чтобы я это все переделал. И, соответственно, вот этот заказчик, который был уже у меня, где-то полтора года назад, он хотел заказать вот эти изделия, он у меня не заказал. Как бы сказал тем, что ну, у вас было долго, во-первых, а во-вторых, ну, ждать, потому что у меня очередь на год вперед и она, ну, как бы расписана и между большими заказами и в клинию по три-по четыре таких маленьких заказиков, да, которые хочется сделать людям». И соответственно этот заказчик не захотел долго ждать, вот, возможно его тоже там какая-то цена там напугала, вот, э, не знаю, я ему озвучил цену, после того он, э, связь оборвалась и появился он только вот недавно. Соответственно, он сказал, что был у знакомых, и как бы знакомые его переубедили, чтобы вот у них есть хороший мастер, который делает мебель прекрасную, он 12 лет в Италии проработал, вот, делал мебель, вот, и соответственно он сделает очень красивую, качественную мебель, еще и быструю и за низкую цену. Вот такая низкая цена у них и получилась, низкая цена и быстрая, да, вот этому изделию 7 месяцев, чтобы вы понимали. Вот, и за эти 7 месяцев пользования, как говорится, вот этой мебелью заказчикам не принесло удовольствия, они попросили меня переделать, заказали, там сделали заказ, еще буду делать заказы, ну и именно за этого я только взялся за переделку данной мебели вот потому что если бы они у меня ничего не заказывали сказали можно бы переделать я бы как говорится мягко говоря их послал бы подальше к тому э, итальянскому мебельщику. Ну, что хочу сказать что есть такие заказчики которые не хотят платить деньги да и которые очень сильно торопятся это не про этих, это уже про других мне вечерком позвонил один человек, говорит, я хочу как бы узнать стоимость лестницы и возможно заказать мы с ним договорились, что я приеду замерю, я сделал замеры расспросил, что он хочет озвучил ему цену, он сказал, что это космос вот, это очень дорогая цена, там, а если я куплю щиты в эпицентре, как бы и чтобы вы сделали мне эту лестницу, ну, я сразу отказался. Я сказал, что... Такими работами я уже не занимаюсь, потому что как-то раз у меня было такое, что я делал лестницу, да, и тетива была просто пропеллером. Когда я собирал вот эту лестницу, это было, во-первых, трудно собирать, во-вторых, лестница получилась, ну, на глаз видно, что она кривая. Хотя мастеру, то есть заказчику я объяснял, ну, вот кривая, кривая, делай, делай, а потом он мне еще претензии выдвинул, и тогда мне пришлось практически бесплатно лестницу сделать в общем-то, после этого я решил для себя, что вот такими работами я заниматься не буду. все таки у меня есть своя столярная мастерская, где я смогу изготовить прекрасный мебельный щит, хорошего для себя качества, который будет устраивать в работе меня, а не только там кого-то еще. Вот. Именно вот мне нравится, я хочу сделать такую толщину, возможно, мне не устраивает 40, я хочу сделать там 38, потому что у меня там что-то что настроено на свое. Вот. Ну, это не только касается лестницы, это касается любого изделия, да, и, соответственно, я заказчику сказал, что я только делаю качественно и надежно, вот за что несу я ответственность, а он мне сказал, что, а что не можешь сделать и с мебельным щитом. В общем-то, я ему, как говорится, полчаса объяснял, что такое мебельный щит, который сохраняется 3-4 года, да, там где-то в магазине, и что с ним может произойти. Возможно, это может быть и хороший мебельный щит, а возможно, это попадется такое, что вот как мне последний раз. Вот, и я для перестраховки, потому что не хочу себя, как говорится, портить себе можно сказать, свой авторитет перед теми людьми, которым уже я сделал мебель, да, перед теми людьми, которые увидели сделанную мебель, да, и перед теми людьми, которые я делаю мебель. Чтобы я не портил себе авторитет, я больше таким не занимаюсь. Вот. Соответственно, он немножко там побузил-побузил, спросил, когда я начну, смогу начать. Я ему сказал, что... У меня очередь большая. Я сказал, в каком сроке я только смогу предварительно так приблизительно начать, если все будет идти хорошо. вот И так связь и оборвалась. вот Пошел, наверное, искать, где быстрее и дешевле. Ну, что хочу сказать, что кому быстрее и дешевле, это все-таки он к тем итальянским мебельщикам, потому что ну как-то не так. А тем, кому, например, хочется качество да именно чтобы это изделие служило очень долго я думаю что все-таки нужно обращаться к таким мастерам как я которые именно даже занимаются своей работой да и те что знают что делать Потому что, ну, если я проработал 18 лет с древесиной, да, я все-таки имею понятие, что такое древесина, как она себя ведет, как ее лучше закрепить, чтобы ее в будущем не, не коробило, да, там, она не лопала, не трескалась, правильно сделать, да, ее, например, я не смогу заклеить щит. Пока у меня в цеху не будет 20 градусов тепла. Да? Вот у меня такой принцип. Пока месь я не нагрею заготовку. Я не, не буду клеить заготовку до тех пор, пока мисс она у меня пару дней не постоит, не выдаст ту влагу, которую она, возможно, где-то взяла. Да? Я э, сделаю склею щит, он у меня еще недельку постоит для выставки. Возможно, его пока рубит, лопнет, треснет или еще что-нибудь. Чтобы подальше это можно было исправить, либо переделать вот, у себя в массе но не у заказчика вот вот именно я понимаю это все и я стараюсь именно у себя в мастерской сделать качественный хороший продукт зато я и беру эти деньги именно за это за качественный хороший продукт за за то, что я 18 лет учился этому, вот я получаю эти деньги, понимаете? Я не получаю, я не, не так, как вот этот итальянский мебельщик, да, насмотрелся какого-то ютуба, все, купил несколько станков, накуплял там какого-то, купил мебельного счета в эпицентре, да, купил каких-то накладок, бах-бах, оп, и денежка в кармане. Вот я таким не занимаюсь. У меня, конечно, долго все, но это тщательно проработанные как говорится, операции, которые нуждаются тоже финансовых средств. Я покупаю станки, которые улучшают теперь качество работы с каждым разом. Вот с каждым днем я покупаю больше инструментов, чтобы усовершенствовать свою мастерскую, чтобы улучшить свое качество. И, соответственно, цена растет, потому что все это качественнее, лучше, надежнее, красивее. Вот почему нужно обращаться именно к таким мастерам, как я потому что мы работаем на качество на свое имя на свой авторитет на свою продукцию потому что если мы постоянно будем халтурить да вот у нас, ну, у нас не будет пупросту вот просто работы не будет и все нам придется вот эти все станки сдать на металлом а доски в печку чтобы зимой погреться все вот как то так друзья в общем то что хочу сказать для мастеров мастера. Не халтурьте, потому что из-за вашей халтуры, вот, когда вы халтурите вот, к другим мастерам, э, у заказчиков, не будет доверия. А заказчикам хочу сказать, чтобы вы не искали подешевле и побыстрее, потому что получится вот такое. Это 100%. Вот. Так что вот как-то так. Хотите очень хорошие, красивые, обращайтесь к проверенным мастерам. Не хотите, идите он к мебельщика металли они вам сделают макаронов вот. а мастерам конечно не халтурьте потому что халтура это очень и очень плохо сказывается даже если вы согласились на данную работу да, за по низкой цене сделайте ее качественно почему потому что если вы сделаете ее некачественно других заказчиков не будет интересовать цена они увидят работу ой, ой, ой халтурщик все а если вы согласились на эту цену все вам деваться некуда если вы не хотите делать ну некачественную работу значит вообще не соглашайтесь на эту цену поставили свои цену все не уступайте не хотите идите дальше говорите к заказчику вот то что я поступил из тем человеком который хотел у меня заказать лестницу я свою цену сказал хочешь заказывать не хочешь вперед Виталию, он там мебель тебе сделает вот такую. Так что вот как-то так, ребята. Вот. И я, конечно, возможно, где-то в чем-то не прав. Возможно, по большей части я думаю, что все-таки я прав. Но э, кого-то может и обидел в этом вроде, но я думаю, что все-таки я прав. Что не нужно делать некачественную работу, если вы даже э, как знаете, как говорят, мне за это не платят, сделай вот так. Не соглашайтесь даже на эту работу, если вам за это не платят Просто уходите, либо там, ну, просто не делайте ее и все. Вот. Не беритесь людей, ничего не обещайте, не берите с них денег, вот, и тому подобное. Я думаю, что все-таки после этого вас, я думаю, больше будут ценить, чем, чем например, как халтурщика. Да? Вот. Так они скажут, что у него высокая цена просто, а так скажут, он халтурщик. А между разницей и высокой цене, здесь и халтурщиком здесь немножко две большие разницы. Вот, потому что высокая цена, значит он умеет работать и он за свою работу берет достойную плату. А халтурщик это халтурщик, обычный шабашник. Вот, пришел, стряпал и ушел. Вот как-то так. Ну, я надеюсь, что никого этими словами не обидел, вот, и все-таки, я думаю, что нужно делать качественно, правильно, а если вы уже согласились на эту работу, нужно сделать это уже красиво и с душой, как говорится, пусть это даже и низкая цена, вот, главное, чтобы не упасть лицом в грязь, вот, как-то так, это, как бы, моя позиция, а, Чья там другая, я не знаю. Конечно, вы тоже пишите свои комментарии. Очень хочется, чтобы писали комментарии именно под видеороликом в Ютубе, не только в соцсетях, вот как в основном пишут. Ну, конечно, как говорится, обсуждение есть обсуждение интересная тема на размышления конечно подумайте есть на чем задуматься и все-таки есть на чем даже провести какие-то дискуссии вот как-то так ну что друзья у меня все всем пока и всем крепкое здоровья.